Люди всячески пытаются стать товаром, который можно выгодно продать. Меня лайкнули, значит, я существую. Скажи мне по-братски, ты свои книги с себя писал? Мой герой – это не я. Я намного хуже. За последние семь лет ни одной талантливой строчки. Что тебе нужно в жизни? Не боитесь, что однажды проснётесь тенью того самого Богданова? Следующий вопрос, пожалуйста. С подарком для Таши надо определиться. Для какой даши? Для дочки вашей. вы хоть помнишь, какой сегодня? И вот он говорит. Да его никто не любит. У а вы кто? Богданов Владимир. Богданов уже давно дома. Ты видишь, это не я на экране. В смысле? Он сейчас везде вместо меня, но это совсем другой человек. Стой! Когда появился этот псих, этот? Этот. Ты что творишь, Макс? Да он в сто раз лучше, чем ты. Не я мог Я убил ее! А как я докажу, что настоящий Богданов это я? А с чего вы взяли, что вы и есть настоящий?